Всем привет! Меня зовут Андрей, я, же, я веду репортаж с города Тула, Россия. Сегодня 17 декабря, день, на улице плюс 10 градусов, когда выходил из дома смотрел. И мы сами можем видеть, какая погода вокруг. Вот я вам сейчас покажу, у меня за спиной и вообще в целом. Как мы можем видеть, снега нет, жухлые листва, травка видна еще, голые деревья стоят, на асфальте лужи. Как я уже сказал, для центральной части России такая погода в конце декабря не характерна. В южных регионах, да, там, когда... Под Новый год не бывает снега, это, в принципе, нормально. Я сегодня спросил у бабушки, помнит ли она когда-нибудь, чтобы в декабре была вот такая погода плюс, и нету снега, и дожди идут. Она сказала, что нет. Она такого не помнит. Я недавно, ну как недавно, может быть, год или два назад читал... Доклад группы ученых «АЛЛАТР НАУКА» О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле «Эффективные пути решения данных проблем» Там писалось о том, что сейчас наша планета вступила в фазу глобальных климатических изменений В принципе, потому что происходит вокруг, мы можем видеть, что действительно так Климат реально меняется но те же самые землетрясения наводнения происходят во многих регионах планеты практически каждый день. Это можно видеть по климатическим обзорам еженедельным и так далее. И в этих условиях нам, то есть всем людям, действительно очень важно объединяться. Для того, чтобы в решающую минуту мы могли протянуть друг другу помощи, могли помочь. И словом, и делом, именно сейчас, в ту эпоху, в которую мы живем, очень важно объединяться. Для меня единение – это просто понимание того, что все люди одинаковые, и нам за другом нечего делить. Внутри мы все состоим из одного и того же, у нас у всех есть душа, и в принципе это то, что нас всех по-настоящему объединяет, это самое главное. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайте geocenter.info, а также на сайте allatradefiscience.org и в докладе ученых «АллатРа Сайенс» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем, если вам понравилось.